Горю, туши, туши, а, туши ее, а, горю. Всем привет, всем привет, всем привет! Добро пожаловать на мой канал Тельняшка, я Наташа, и сегодня я поиграю в Sims! Очень много людей просили меня поиграть в Sims, потому что его давно не было на моем канале, а вам эта игра нравится, мне, собственно, тоже всю жизнь играю в Sims, поэтому сегодня я хочу вместе с вами посмотреть на новое дополнение, которое вышло в этой игре, поиграть, придумать какой-нибудь крутой сюжет, и, в общем, мне кажется, должно получиться круто. Первым-наперво мы создадим что? я! Как вы можете заметить, у меня есть просто все дополнения на Sims. Потратила свое время уйму денег, но тем не менее, я безумно счастлива. И сегодня мы с тобой посмотрим на новый город Эверген-Харбор. Вау, звучит как Пёр Харбор, только немножечко по-другому. Давай, значит, тыкаем и смотрим, что это за новый город. Ой, слушай, как всегда, три райончика. Раз, два, три. Смешно. Смешно. Есть вонючий район, потому что он воняет. Смотри, тут всякий дымок такой, типа, кто-то нафунял. Но я по-любому персонажа поселю куда-то вот сюда, потому что я хочу, чтобы он жил максимально в говне, чтобы он сделал со своего района настоящую конфетку. Если вам не нравится лицо вашего персонажа, то вот решение для всей жизни, просто его пакет на голову, пакет, наконец-то, я так этого ждала, потому что мне не хватало. Я готова показать тебе свою семью. Короче, смотри, вот эта прекрасная Анна, лучезарная женщина. Посмотри, насколько она получилась красивой. Просто посмотри, она даже чувствует, что я говорю про нее, какая она красотка. Я ей взяла вещи абсолютно из нового набора, то есть она вот получилась такой нежной, ванильной, симпатичной, муа, просто Барби. Ну и сделала ей мужика. Кстати, очень удивилась тому, что теперь, смотри, можно сделать тоннели. Корабельная верфь, жилой дом, 30 на 20, свойства участка, разумное потребление, переработка, жизнь без это то есть ходить в туалет на улице? Эта семья не пользуется коммунальными услугами, объекты для работы которых требуются вода или электричество, будут работать только в том случае, если они могут использовать на участке без удобств. Дополнительные источники воды можно найти в мире, загляните на вкладку «Жизнь без удобств» в режиме строительства, чтобы найти полезные объекты и занятия. Нифига себе, то есть я должна собирать воду с неба? Кому-то придется встать шаманом и танцевать танцы во имя дождя. Ну что же, ребята, я создала наш чудесный дом, и теперь я вам сейчас его покажу. Начнем нашу экскурсию со спаленки. Спаленка вышла вот такая вот. И, кстати, это не просто так вот эти здесь кусты, потому что, смотрите, тут как бы окно. И чтобы за ними никто не подглядывал, за ребятушками, я им сделала такую вот живую изгорь. Все остальное, полочки, какая-то коробка, я не знаю, что в ней. А, ее можно открыть, подписать. Ух ты, прикольно. Прикольно. Каминчик поставил вот такой вот, чтобы не было, не было холодно здесь. Значит, у нас туалет и ванная. Стиральная машина, красивая стиральная машина, нравится мне. И, собственно, кухня. А, почему здесь темно? Потому что мы на свечах, а вот, поэтому у нас здесь немножечко темно. Зато, зато у нас романтики. Надо почистить зубы, потому что наступило утро. Давайте попробуем посмотреть, есть ли у нас вообще вода. Давай, почистить зубы. Идите, чистите зубы, дорогой мужчина. Посмотрел, что там барышня дрыхнет. Давай, чистить зубы. Есть вода-то? Вода есть, вода есть. Видимо, за ночь натекло. Видимо, за ночь натекло, но возможно, возможно, наша вода может... А, кстати, я же не сделала туалет. Туалет у нас вот. Ну, типа... Мужчина пошел делать свои интересные дела. Идет делать саный куст. Э, а где куст-то? Все, делай санный куст. Ребята, отверни. Не смотрите, там срамота. О, цветочки. Красиво. Ой, как нравится. Смотри, мухи залетали. Фу, у меня какая-то радиоактивная моча. Вообще, надо быть экологичнее. Как бы у нас дополнение до проекта. это мы Намысываем в кусты, как бы, ну да. Эй, ты что, я только что пописал? Она, она недовольна, она говорит, ты что, насал на мой куст? Воняет. Мы только что сюда переехали, а ты ссышь, ты ссышь куда не надо. Воняет тухлой рыбой. Подождите, я еще, кстати, поставила такую штуку, чтобы собирать воду, видишь, она собирает э, воду, то есть, видишь, водичка капает и конденсат получается, и у нас есть с тобой вода. Тут можно голосовать, ничего себе, ты понял, можно голосовать, день без воды, самообеспечение, экологическое садоводство, сочное сообщество, гурманы, объединяйтесь, все, ваша свободная любовь. Я предлагаю нам сделать чистую энергию, потому что обычно воздух загрязняется как раз-таки выбросами в атмосферу всяких вот таких штучек, и будем за это голосовать. Смотрите, у меня есть пчелы, разводи червей, разводи свечков, разводи жуков. Эй, я думала пчел! давай червей. Не знаю, зачем мне черви, но у нас будут черви, ты понял? Оу, нас... смотри, они ползают. Давай ухаживай за червями. А как за ними ухаживать ты будешь? Офа! Она его целует! Она его целует! Говорит, что любит, к сердцу прижимает, ночами обнимает, а он ее целует. Давайте займемся садоводством. Тут есть вот такие вот новые штучки, можно купить семена. Травы для вертикального сада. Фрукты и цветы. Давай их, значит, по одной ячейке посадим. Посмотрим, что вообще есть за травы и что есть за цветы. Значит, открыть комплект семян. Открыть комплект семян. И открыть комплект семян. Значит, у нас есть базилик виноград, ежевика, хризантема, маргаритка и шалфей. Давай посадим, значит, виноград, ушка, петрушка, всем нужно, все любят петрушку, и э, пусть будет шалфей. А, у меня был один шалфей, ну тогда цветочек. Все, идите сажайте, женщины. Голосование открыто! Слышь, иди голосовать, пока она там сажает, иди голосовать. Я хочу чистую энергию, потому что в нашем районе воняет. Поэтому нам нужна чистая энергия. Давайте чистую энергию делать, либо сажать цветы, либо вот самообеспечение. Давайте чистую энергию, голосуем за чистую энергию. Найдем работу, а почему бы нам не найти новую работу? Мы же не работаем. Давайте найдем. Как раз мы устроимся на должность строительного инженера. Став строительным инженером, займитесь планированием и дизайном решений для различных экологических проблем и обсуждайте с другими персонажами, как сделать ваш мир лучше. Вот, мне нравится. Я беру вот эту работу. Блин, я считаю, что это реально крутое дополнение, потому что оно нас с вами учит бережно относиться к экологии. Я вот, например, всегда топила за то, что нужно следить за всей этой ситуацией. Я, например, когда чищу зубы, стараюсь всегда выключать воду, чтобы она лишний раз не утекала. И уже, кстати, очень давно практикую такую вещь, то, что все батарейки, которые у меня копятся во время процесса всех съемок, я стараюсь их сдавать в специальные пункты сдачи. За последние годы это делать стало проще, потому что такие пункты сбора появились и в обычных магазинах, что очень удобно. И вот кстати, как только самоизоляция закончится, я пойду сдавать вот это вот количество огромное просто батареек, которые накопились у меня за всю самоизоляцию. А еще, кстати, я поддерживаю раздельный сбор мусора. Я видела очень много раз, как это практикуется в европейских странах, и хотелось бы, чтобы у нас в России было такое ответственное отношение к разделению мусора тоже. Знаете, я настолько этим вдохновилась, то, что сейчас я хочу сделать еще одно полезное дело, это поддержать тот самый проект, который занимается нашей с вами экологией и помогает делать наш мир капельку лучше. Набережная, коллективное какое-то пространство. Давайте-ка сюда съездим, возможно, тут мы можем с тобой что-то поделать, порукодельничать, заняться чем-то полезным для нашего города, потому что пока на моем районе я не особо что-то могу убирать, надо понять, как это все делать. Вот, вот, вот, смотрите, мусорка, значит. Сортировать вторичное сырье, сортировать биоразлагаемый мусор, искать мебель и декор, искать еду дремать в мусорном конкурсе это ж можно сделать бомжа а ну-ка я хочу на это посмотреть я так долго ждала возможности сделать здесь бомжа он найдет себе мебель найдет себе еду найдет себе где жить где спать и прикинь это прям реально будет становление бомжа в нормального человека это ж классно э -э -э, вылезай дядь ну-ка вылезай! Выход... а это тетя с, -с, -с, -с, -с, -с жоп, спутала а как ты будешь спать <связывая> <связывая> <связывая> вот это прикол! А если приедет машина, которая вывозит мусор? Ладно, все, вылазь отсюда страшно. Давайте найдем мебель или декор. У нас как раз дома очень мало мебели или декора. Фига ты занырнула! Анна находит объект «Голубая краска неба» в мусорном контейнере. То есть я смогу что-то покрасить? Ладно, давайте сортировать вторичное сырье. Э, не-не-не, сортируй! Тетя! Или дядя, я не знаю, кто то Да, я сортировать хочу. Он не дает мне сортировать. А может, еще другое есть? Вот это что? Переработать предмет. О, давайте переработаем какой-нибудь предмет. Давай, вот, берем кучу мусора и переработаем ее сейчас с тобой. О, о, может быть, из этого что-то крутое получится? Ну-ка, давай. Вот это нифига себе там молодец, Смотри, прям она такая... И все, как это называется, шредер, шредер. Ой, смотри, это кубик. Какая прелесть, какая прелесть. Я считаю, что я просто спрос. Вы впервые получили детали и запчасти используя утилизатор. Наведите курсор на утилизатор или бюджет семьи, чтобы узнать, что вы получили. Я, конечно, не знаю, что это такое, но тут появился новый вариант искать приключения. Давайте же найдем приключения и посмотрим, что за приключения нас ждут. Да, и что это, что это вы придумали? Я иду за вами, что придумали? А что придумали? А куда идем? А куда идем? А? Куда идем, пацаны? Нет. Что? Нет, не говори. А -а -а -а! Я реально теперь могу сделать бомжей. Вот это нашли приключение. Вот это, я понимаю, вот это приключение. А кто еще может похвастаться занятием любовью в мусорном контейнере? Никто. Это кошмар, ты просто... А, не, смотри, а люди не смотрят? А че людей никого нету? А все резко куда-то исчезли, да? Все, видимо, постыдились на это смотреть безобразие. Такие думают, о давай-ка отойдем. Ух ты, аж ноги вып... о, о, вот это тебе там хорошо, я смотрю. Аж это утекла, бедная Опа, а, смешно Ой-ой-ой Подпоэтовались на полтычечки в мусоре Воняет теперь, наверное, оба жуть. Я так понимаю, то, что здесь, вот в этом дополнении Ты должен играть и очищать свой район То есть вносить вклад в свою лепту Вот-вот все, вот это вот И сделать из говна, в котором ты живешь Как я и сказала раньше, прекрасную конфетку Готовить без удобств Яйцо с тостом, томатный суп, шашлык из рыбы. Давайте томатный суп приготовим для семьи, покушаем вместе с нашим мужчиной, почему бы нет. А то он сидит голодный там, жрет какое-то яблочное пюре. Мужчина должен кушать хорошо. Я должен ему показать... Ой! О! Горю! Горю! Туши! Туши! О! А, туши ее! Туши, да, туши ее, туши! Ты чё, туши ее, она сейчас сгорит! А, горю, горю! Туши, туши, баба, туши! Не горит твоя женщина, вы даже ребенка не сделали! Туши, ебись, мы только начали, мы только начали! Да, тушите, тушите, тушите, тушись! Чуть не сгорела, чуть не сгорела, баба, ты понял? Нормально поготовил и писить хочешь? Ну конечно, после такого и я писать захотела бы и как идти, в общем весь комплект. В общем речь. Ребят. Что я хочу сказать, это было прекрасное приключение, я хочу еще пару дней поиграть в это дополнение побольше, чтобы побольше в нем поучаствовать, очистить свой город, и хочу уже, собственно, более как-то подготовиться круто, чтобы вы увидели результат того, что у меня получится, и поэтому выложу ролик себе на игровой канал про Sims, придумаю какой-нибудь крутой сюжет, чтобы вам его тоже показать и рассказать. Вот, а пока какой мы можем сделать вывод? Будьте аккуратны, следите за экологией, сортируйте мусор, в общем, не гоже жить в мусоре, вот так вот, как живут наши персонажи, но увидите, что это полный трендец. Спасибо, что был со мной. Пиши, хочешь ли ты продолжение симса на игровом канале Тилька Плей. Увидимся уже очень скоро. Пока!